И забанить снежного человека. Всем привет. Лука, луко, луки, Так, я двигаю микрофон. Блин, а все мои любимые классы: вурдалак, алхимик, ассасин, мечник или мастер оружия. Возьму вурдалака. Потому... Вурдалак мне нравится больше, чем алхимик. Да. Так, с пещерки. Ай, я случайно свернул кристалликс. Не-не-не, случайно кристалликс свернулся. Не проиграл от этого. И, так. Амаз не поножим. Лука, луки, луки, луки, лука, лука дабочек. У тебя что что что что что что тебе выпало? <толкнув> У меня алмазные паножни. <толкнув> эм, я обожаю свои ярость. Я как я покупаю если ну типа шарф надо купить потому что но шарф мне бесит немного <соц> <соц> <соц> <соц)> меня не регинит. <соц> Замедление или алмазный нагрудник? Наши поедине. <смех> я, я, я уже тянулся на замедление. Я уже тянулся на замедление. Ну, замедление может защитить тебя. Да. Ну, мне тоже. Ну, накрутник очень редко. Мне показалось, что лука был. Ну, это скин луки похож. На луку из лба. Да. Меч. Я поставлю, у кого алмазный меч. Я поставлю, у кого алмазный меч. Почему-то мне кажется, он выиграет. У луки у нас. У луки у нас Калли если что Так и рахниби. Нет, на него поставили. На него поставили 3 чела, Человек 3. Надеюсь, он проиграет. Ну, ладно. Я уже такой. Ну, я поставила немного, я поставила 200. Я от этого такого, серьезно, ничего бы не потерял. Я буду... Так, мой класс... Я бы потерял, но я ничего не терял. Ёлки-палки-кристаллы. Это, это моя игра. Мне уже алмазный меч дали. Мне уже, уже практически полуалмазка. Алмазный меч. У него железный меч, это же все равно деревья, я не урона, супчик и овазный нагрудник, наш пейдинг. типа... Ой, лучники! В целом, они легкие сейчас, плюс у меня есть ярость. На тебя только мы... На тебя поставило три человека, и два из них это мы с Лукой, мы с Костя, пожалуйста, я в тебя молю, выиграй, выиграй, прошу тебя. Ты знаешь, что у меня, что мы с Лукой заработаем целый куш. Еще один чел. Лукай, Лукай, еще один чел. Костя, если ты выиграешь, знай, ты будешь самым профессионалом. Костя, ты же мое золото, ты же мое золото. Так, сколько я в плюсе? Плюс. Плюс 10. А я на тебя поставила, я только думаю. Ну, бывает, гулять ты гулять. Так, я поставлю на луку, почему-то мне кажется, он проиграет. Ну, хотя кажется, что он проиграет. Ну, ладно. Поживем и видим. Поляши. Пусть и точность. Ну, бывает, ну, не умеет играть, не умеет играть он на кристалликсе. А, да? Я думаю, ты рукой его победил. А, так вот почему ты не видел. Вот почему ты не видел. Лука, давай, стреляй, стреляй. Твоя ошибка, ты шипы. Это, будет фиаско, но... Ну, Лука проиграет. Стреляй с Лука! Если, б лука, если если Лука ниже. Можно Савку переделать? Он их смел. Нет, не смел. Лука. лука. Ну, короче, понятно. Ну, поживиями не хватит. У меня уже практически полумаска. Так, что у вас там? Ага, ну у нас кто у нас по классу? Дуэльщик. Я же... Разве? Я... А, гладиатор я просто ниже прочитал. Арена, баланс один. Сам, скорее всего, я выиграю, но это не точно. На меня много людей поставила. Может, ты еще от боя с лукой не отошел? Ну, не умеет Лука немного, не умеет стрелять. Костя, зачем его винить? Звучит как-то не подружский, не... Блин, я уже могу себе купить... Звучит не подружский, ну ладно. Мне не хватает, я, блин, почему нельзя купить сразу шарт? Тут, кстати, на них не ровно поставили. Ровно поставила. Я ненавижу арахнидов всем сердцем, что я в реальной жизни, я людей не боюсь, но я боюсь арахнидов. Боюсь пауков больше, чем людей, серьезно. <eriazie> да, я тоже. Да. <usquiera> <traumatic theo> <cu> О, Костя, не напоминай мне. <с <Muk> <с <Wells> Опасно. Не выходите на улицу, дети. Не выходите на улицу поздно. Вас с каблучком по головушке. <с они <с просто в ды... Они в пятки... Как хочется треснуть им всем по пашке. Вот, типа, мне дали вещи, которые мне все е... Лука у меня нет, лука нет. у Человек... Человека была доля с маком. У него был Еле силы было у него. Свинозомбики, х... свинохоряки. Скоро, девятая волна, я куплю себе шарт. Уже шарт, у меня уже готовы деньги. Я не знаю почему, но почему все действуют мимо тактиками. Мне это не нравится. Наша тактика с Лукой это идеальная тактика. Он эту тактику Лука придумал. Эту тактику Луку придумал. Лука, Лука, Лука, Лаки Луки придумал. Так. Али Ведерчи, с Амиго. Сцелую. До новых встреч. Так. Фейка. Фы... Да. Девятая волна. Я покупаю себе. Да. Нет, ни шлема не хватает. Где был? А, ну вижу. У меня уже шарт есть. У ну, меня вот лук. Я не такой богатый, как ты. У меня пока защиты нет, Я себе только шарт купил. У-ла-ла, ла скорее. Депутаты дерутся. Вот зато я жизнь не потерял. Ну, -ка. ну блин, ну когда мишлен шлем дадут алмазный. Пожалуйста, кристаллик, сдай мне у ну, нас Вот этот вот, мне тоже кажется, как игроки, потому что на того, ну, я уже третий десяток раз ставлю, но он вы проигрывает, как бы. Волки. Волки. Ненавижу, ну не, волки они легкие, Волки, они просто прыгают много Если их просто бить быстренько И вот использовать мой идеальнейший шар И мой идеальный шар, я тебя обожаю Меня не слезли, потому что я... Меня вообще ничего не слезли, потому что мой шар Меня встарегенил Типа, они очень легкие, потому что Они прыгают на тебя а с, моим еще, с моей яростью Я просто от них убегала, и все Хагиваги, я тебя... Хагиваги, ты самый тупой. Хагиваги хаги чел лагает. Чел лагает. Но Хагиваги все равно всрет. Лука против бананчика. Вот из замедление подъехала. Костя, кстати, тогда, когда мы с тобой дрелились, я не мог себе купить шипами, но мне на них не хватало. Мне, тогда я на дуэли не мог купить шпиона, мне нигде денег не хватило. И поэтому я все вкачала на броню. Не, я поставлю против луку, а в один раз я поставлю на луку, он проиграл. Ну, это так. А а Малополовин. Малополовин. Ярость, используем ярость и просто их тупо бьем. Использовали ярость, и их нужно бить, их нужно бить очень молча и тихой Грусть. Лука, если ты выиграешь, я тебе сказал, я тебе на шампуры насажу. Я поставил против Луки, и Лука выиграет. Нет, Лука не выиграет, ну ладно. Лука! Я сказал, я Луку на шампуры насажу. Лука, скажи, почему, когда я. Лука, почему, когда я на тебя оставлю? Ты не выиграешь, когда я против тебя ставлю, ты выигрыш. Какой ты дура? Против какой-то другой дуры. Я поставлю на другую дуру, на которую Алекс. Нет, то чел мема. Всадники Апокалипсиса. Это все не расизм, мы не никак. мы не расистки, вообще не капельки. Просто совсем немного мы, да, мы не, мы не Флинди, мы не Флинди, мы, мы осуждаем. Флинди не осуждает, Флинди самых так называют. А, я дядя, не слушай, и все. Спасибо, спасибо большое. Это, кстати, пачка Класс. Класс. Полярные мишки. Вот это вот полярные мишки, они сложные. Куплю медас на всякий случай. Индюк тоже, думал, и в суп попал. Погоди, у меня здесь шарт. Надеюсь, меня шарт не будет спасать. Хоть немножечко. Я вижу, что пугаюсь, потому что шарт не спасает. Но я надеюсь, шарт, шарт спасет. Верим в мой шарт, который меня будет регенерировать. Шарт, сейчас будет. Мой шарт, мой же золотой. перезаряжается. Ш... я Да, шарт, ты же мое золото. Шарт, ты мое золото. Ну, зарегили меня несколько раз. <говорит> mm. Тогда я буду банить этого кто-то там сейчас. Алхимика буду банить. Нет, алхимика не надо банить. А химик? Ну, здорово тоже нельзя банить. А если ты забанишь, если ты вруто... Вурда... Если ты бурталака забанишь, то, типа, тебе это ничего не даст, потому что эм, тогда не забанится паладин, барахольчик, древний. А эти классы тебе опять не можешь. Арахниды. Ненавижу арахнидов. Мне еще Медас не откатился, мне еще Медас не откатился. Гад... Я люди, я гадаю. Следующие токсики, следующие токсики, я вам гадаю. Кати должны выиграть. Я ни на кого не ставил, но Кати должны выиграть. Костя, ты немного не заработаешь, ты поставил 8, 16 золота. Очень поставил 16, заполучил 22. сейчас не имеет мужчин. У меня фул Костя. Хочешь мне позавидовать? Мне фул маск. Только на ботинках. Чешуйница края. Ни связки, ни отравления, ни моментального урона. Здесь, здесь повезло более кости. У меня есть только замедление. У меня только замедление. Чуреницы края это крысы. У меня есть, у меня есть черепаха дома. И эта черепаха далеко не медленная, если что. Это все мифы, то, что черепахи медленные. Как черепахи, знаете, какие они шустрые. Они очень быстрые. У меня черепаха. Они типа. Нет, они. Когда их, на них типа. Когда им надо. Они очень быстрые. Когда им надо, они медленные. У меня черепаха, пол полмашины обижала, когда мы ее купили. То, что она где-то. Сантер Бешенствован. Ну, нет, Тимье вкололи. И сели скорости. <реклама> ну, все, короче, она. она, она, если ее, типа, так. Интересно. Ну нет. черепай. Черепай, они и ногами чаще всего не очень быстрее так и вы издеваетесь они ж... ну, не знаю черепаха жрет у нас не так много но срод это много могу сказать это на очень много так <с> черепахи очень много срут У Чипахи нету клетки, у Чепаки террариу. Казахстан здесь не боятся хаги У нас сейчас каждый третий уходит с этим хуги-муги. Да что все ваши мемы? Что с вашей все мемы сразу связаны с Казахстаном? А, это Украина, да. Меня, Олег, и мою страну называется Казахстан. зомби воин И что мне меньше всего? У меня все... Качаю меч Я две тысячи вкачал на мешке Я поставил Я не успел поставить Оки да Старт Пожалуйста, мой золотой, пожалуйста, шарт, шарты, умоляй. Шарты. Давай сейчас. Давай, работай, Шарт. Шарт. Вот как раз-таки сейчас такой момент. Сейчас такой момент. Мне нужно, чтобы он меня зарегинил. Ярость, ярость, ярость, ярость, ярость. Ну-ка, уже слийся. Шарт. Шарт. Шарт. Шарт. шарт! шарт! шарт! шарт! У меня сейчас истерика начнется, если Шарт сейчас не заработает. Нет. Ну-ка, <толк -ork -класс> ой, Шарт, ты же мой хороший. Ты... Я жизнь потерял. Меня Шарт восстановил мне подвел он меня не подвел он меня потом подвел после того как подвел все кстати у всех по две жизни да вы издеваетесь я все вкачиваю на предметы. Я все на броню качу, у меня защита три, защита 3, шипы, шипы какая-то да? Давайте мои бы золотые. Лука, тебе нужно идти сходить проверить. Лука, <сíck> тебе уже перестало быть на всю лень, тебе уже, ты уже не помнишь. Лука. Да, я дожил до двадцатой волны. Слышите, я дожил до двадцатой волны. Было. Да, этот раунд у меня все есть у меня все есть но проклятый шар меня не регенерирует да? а сказать нельзя было ну там ну немного раньше Блядь, они, еще... они еще козлы такие шар я жизнь потеряла еще одну они летят как комета, и даже и падать. ну Олег. На этом будем заканчивать. Пока-пока.